И хочу представить вам сегодняшнего нашего гостя марафона, которому я безумно благодарна. Это Александра Даслер которую я знаю уже несколько лет, к моему счастью, меня познакомили с такими вот экспертами, вот, я знаю, что некоторые здесь есть новосибирцы, которые встречались в Новосибирске с Александрой, когда она приезжала к нам в гости в девятнадцатом, да, Саша, в девятнадцатом году, вот, и мы провели несколько классных дней, где разбирали очень много полезного, Материала очень полезного. И а, прошло уже вот три года, и а, мы понимаем, что мир не стоит на месте, мир развивается, и развивается он просто вообще со скоростью звука. Вот, и э, мы мой, много видим разной информации, сегодня телеграм-каналы звенят, сегодня все медиа звенят о том, что кто-то говорит, что все запрещаем российских, и там кошельки все отрезаем, кто-то говорит о том, что какие-то страны криптовалюту применяют, где-то уже ее начинают использовать как платежное средство. В общем, кипиш какой-то стоит, но что на самом деле с криптовалютой происходит, как это коснется нас, что, как, как это коснется нашей, э, скажем так, жизни именно в России как он будет интегрироваться или не интегрироваться в нашу экономику я думаю что именно александра Дасер, как специалист как крипто юрист как инвестор как человек который эту тему копает очень глубоко сегодня даст нам какие-то ответы какое-то понимание в этом направлении вот поэтому я сейчас дам слово Саше, она сделает презентацию если у нас с вами возникнут вопросы мы можем их написать в чате и оставить уже на конец встречи вот Саша, встреча передается тебе, микрофон передается тебе. Благодарю, Катерина, я искренне благодарна за сегодняшнее приглашение. Дорогие участники, тогда давайте мы прям сразу перейдем к презентации. Я специально собрала сначала все, что по России и по вообще по западному миру. Мы тогда проведем следующую встречу, если Екатерина посчитает нужным. Давайте вот сейчас разберем именно все, что связано с Россией. Если будут какие-то вопросы по другим странам, я обязательно отвечу, либо возьму заметку, пришлю Катерине, она вам уже ответит. Давайте пробежимся основные тезисы по российскому законодательству. Прежде всего, наше законодательство говорит о том, что криптовалюта – это цифровая валюта. И у нас это уже закреплено а, в законодательстве. И обратите внимание, что в России до сих пор пока действительно запрещено как платежное средство. Оно и понятно, что платежное средство в России – это рубль. Это вас не должно пугать, так как здесь ничего страшного в силу всех обстоятельств, которые сейчас происходят в мире. А для нас это ну, не столь существенно. Что еще хочется сказать о том, что криптовалюта до сих пор в России признана как имущество, об этом говорит дело так называемого Царькова, и внедрено это уже на уровне нескольких законов. Вот здесь я привела примеры. Это банкротство, об исполнительном производстве и так далее. Ну, то есть там о отмывании, легализации доходов 115 ФЗ. Поэтому... Это хорошо, что имущество. Вот в других законодательных актах, например, в Семейном кодексе, пока этого нет. Поэтому наследовать, например, между супругами проблематично. По наследству мы как юристы, что мы рекомендуем? Если у вас действительно есть существенные цифровые активы, и вы хотели бы передать по наследству, то просто прийти к нотариусу, оформить завещание, как, как необходимо прописать там все необходимые данные, ну, например, номер кошелька и пароль, и если там есть сит-фраза и так далее. Ну, то есть и отдать это нотариусу. Поэтому таким образом ваши наследники могут воспользоваться кошельком, если это не, есть в этом необходимость. По-другому пока никак. Давайте дальше посмотрим. Соответственно, у нас идет законопроект по налогообложению по криптовалюте. И вот здесь ссылочки. Я пришлю Катерине презентацию в PDF-формате. И Катерина, если необходимо, будет предоставить вам, чтобы вы могли тоже, они все кликабельные, посмотреть, ну, насколько вам это необходимо, так как там нужно тоже во всем этом разбираться и читать. Если коротко о том, что цифра, то есть правовая защита возможно. Я вам покажу, я специально подготовила несколько судебных актов, возможно в случае декларирования криптовалюты в налоговом органе. По налогам я сейчас не буду это освещать, да, там нужно просто заполнять декларацию и, соответственно, говорить о том, что у вас есть актив. Откровенно сказать, на данном этапе, как вы видите, что у нас даже налогообложение еще как законопроект, то есть пока нет четких вот этих формулировок, нет четкого понимания по отчетности в налоговой, соответственно, если у вас нет такой необходимости, я как юрист, конечно, не имею права так говорить, ну, соответственно, вы принимаете решение сами, будете вы декларировать или не будете. И все же, если у вас а, существенные, я имею в виду по количеству, активов, то тогда декларирование может помочь. Как помочь? Посмотрим дальше по судебным актам. Ну И, соответственно, у нас в Гражданском кодексе Российской Федерации внесены такое понятие, как цифровые права. Цифровые права – это не, это не криптовалюта, это права. То есть это обязательства иные права. Ну, например, когда кредитор или там, должник, то есть, имеет, ну, например, кредитор имеет право взыскать цифровые там, права, ну, в смысле цифровые права на какой-то актив, на доминое имя, например. То есть вот здесь не нужно путать. Я специально это все объясняю, предполагаю, что, возможно, вы это не совсем знаете. И у нас также идет в рассмотрении законопроект о майнинге. Соответственно, майнинг подразумевается, что это предпринимательская деятельность. И вот пока тоже законопроект. Ну, про майнинг, я думаю, вам тоже пока это не столь существенно понимать. Нам нужно понимать следующий момент, как, как простым инвесторам. Нам нужно понимать, что наша Россия, она как страна готовит, конечно, законопроект о цифровой валюте. Это уже непосредственно о криптовалютах. Ну, почитав, наверное, опять-таки всю информацию, все, что у нас у юристов есть на данный момент, наверное, не стоит сейчас его ждать, этот законопроект, в смысле, как закон, то есть опять это все под вопросом, когда это все легализуется. А вообще что это за законопроект? Вообще он подразумевает, что у нас должны быть открыты а, так называемые криптокошельки через банковский счет, который открыт на территории России в каком-то кон каком конкретно конкретном банке, у которого выдана лицензия на это. И иностранные биржи, если которые хотят работать в России, также необходимо будет зарегистрироваться на территории Российской Федерации. То есть здесь еще такие прям нюансы достаточно серьезные. Соответственно, говорить о том, что, может быть, и, и не нужно переживать, что пока нет, нет закона о цифровой валюте, да, и пока нет таких требований, и мы можем пользоваться... Другими кошельками, а что за кошельки, мы посмотрим чуть позже. Возможно, пока есть такая как сказать, есть такая возможность по-другому просчитать свои активы, что с ними делать. В любом случае, в дальнейшем вот подразумевается вот такое регулирование через банки. То есть мы можем покупать и продавать активы, криптоактивы, только вот через эти счета. Соответственно, что еще я бы хотела отметить о том, что почему было бы то есть было бы интересно, например, заложить криптовалюту, да, расплатиться ей, например, через депозитарную расписку ну, то есть то, что связано с с нотариусом для исполнения финансовых обязательств. Но, к сожалению, на данном этапе невозможно это сделать. Я вот вам привела тоже в пример из-за того, что пока у нас криптовалюта не урегулирована, а рубль считается единственным платежным средством. И я вам специально привела несколько судебных практик для того, чтобы вы понимали, что это свежие дела у 2021-2022 года, о том, что действительно нюансы есть. Зачем я это привожу? Не для того, чтобы вас чем-то напугать, ни в коем случае, а просто показать о том, чтобы вы были более аккуратными и более внимательно относились к, относились к своим цифровым активам. Всего того, что суды просто напрямую говорят о том, что все операции с перечислением биткоинов имеется в виду, криптовалюты в целом, да, производятся их владельцами на свой страх и риск. Здесь о чем шла речь? О том, что вот следующая часть этого дела, о том, что предприниматель хотел получить доходы с ответчика и в том числе упущенную выгоду, там он посчитал на почти 12 миллионов рублей, а суд ему отказал. Там было про майнинг, про вот эти все фермы, фермы да, вот, которые майнит криптовалюту. Ну, так, в общем, я вот вам выделила показать о том, что арбитражные суды подразумевают, что такой предприниматель принял на себя все риски и, соответственно, не подлежит защите в данном случае. Давайте посмотрим следующее дело, например, Сбербанк. Потребовал взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 840 тысяч рублей. Эти деньги ответчику перечислили мошенники, которые украли их со счета клиентки банка. Это, вот, наверное, вам более даже может быть близко всего того, что, наверное, вы понимаете, что часто мошенники скрывают вот эти банковские счета клиентов и таким образом выводят деньги. И, соответственно, вот, вот это дело тоже показывает, что вот Ксения Олеговна, пострадавшая, которая ну, потеряла, можно сказать, сумму денег в размере 840 тысяч рублей, так как эти деньги с ее же карточки перевели а, человеку, который обменял их на криптовалюту и, соответственно, мошенникам перевел криптовалюту, а он получил рубли. И сначала несколько судебных инстанций подтвердили тот факт, что человек, который произвел обмен рубли на криптовалюту, что он должен был возвратить эти деньги пострадавшей. И вот Верховный суд, то есть дело дошло до Верховного суда, что Верховный суд отказал и на пересмотр отправил это дело. И, как вы видите, и требования банка, и, соответственно, сама пострадавшая леди, в общем-то, не получили эти суммы денег в размере 840 тысяч, так как посчитали, суд посчитал, что человек, который делал эту обмену, он не, не был мошенником и не понимал, что деньги, которые ему переводились, Переводились не от пострадавшей, а от самих мошенников. А он просто сделал обмен криптовалюты, рублей на криптовалюту. Соответственно, это важно тоже понимать, что такое может быть. И быть нужно более осторожным и понимать, куда вы перечисляете деньги и быть поаккуратными в защите своих банковских карт. Давайте еще посмотрим еще такие вот постоянные такие дела, когда э, люди переводят деньги, либо переводят криптовалюту для, на доверительное управление каким-то частным лицам. Слушайте меня, здесь речь идет про частных лиц, не про каких-то компаний, а конкретно частным лицам. Да? И, естественно, э, попросил истребовать из незаконного вводения – вы видите здесь на экране криптовалюту, так как сообщил о том, что у него были договоренности с ответчиком на 5 месяцев в доверительное управление для инвестирования по 20% прибыли. И, и здесь... Суд в итоге отказал истцу, так как ответчик настаивал на том, что у него не было никаких договорных отношений с истцом, то есть никакие документы не были подписаны. И, соответственно, доказать о том, что истец переводил какие-либо деньги, точнее, криптовалюту, практически сложно на данном этапе. Соответственно, вот вы видите тоже отказ. Зачем я вам это показываю? Для того, чтобы здесь еще такой есть нюанс. Еще суд обратил внимание, что истец не проинформировал о криптовалютах в налоговые органы, а значит, не подлежит защите, судебной защите. Вот, вот это дело, оно настолько явно показывает, что если вдруг э, человек, по неосторожности кому-то перевел день перевел криптовалюты и хочет ее вернуть назад а тот не возвращает а вы знаете этого человека то во-первых нужно доказать о переводе этих денег криптовалют а переводе этой криптовалюты во-вторых если только такой человек сдал декларацию о том что у него вообще есть криптовалюта и только тогда он еще и может подать в суд и то и суду еще нужно доказать, что были какие-либо договоренности. Ну, вот у нас такие не то, что пробелы. Это вот по факту есть эти нюансы, от этого никуда не денешься. И моя задача вам просто показать, что вы были, были более аккуратны и больше слушали опытных лидеров, опытных людей, которые с криптовалютой на «ты» могут вам подсказать, куда точно, ну, что делать, а куда не нужно, в общем-то, так скажем, влезать, если вы в этом не понимаете. И давайте посмотрим санкции. Я думаю, вот что говорила Катерина, это сейчас важный момент. Санкции ЕС, с одной стороны, да, неприятно, но с другой стороны, всегда есть обходные маневры, и, соответственно, давайте будем разбираться. Как вы уже поняли, именно централизованные биржи, европейские площадки, то же самое Binance и так далее – вот конкретно под эти площадки идет упор у, у Европейского Союза и, соответственно, могут быть под угрозой заморозки действующие аккаунты россиян. По практике, что сейчас происходит? Большинство площадок, которые попадают под эту директиву, рассылают письма пользователям что нужно сделать и до какого срока. Ну, то есть приходят письма о том, что, например, local bitcoins. Есть такая площадка, она сообщает о том, что вынуждены да, прекратить обслуживание. Например, до 15 октября, пожалуйста, выведите свою криптовалюту со счетов. Либо там, с 16 октября будет ваш аккаунт заморожен. Ну, то есть площадки дают возможность в большинстве своем вывести свои криптоактивы. То есть нужно их вывести, эти активы. Сейчас куда, посмотрим, куда их выводить. Я думаю, вам и ваши лидеры, конечно, об этом рассказывают. Если у вас двойное гражданство, вот здесь приведен, приведен пример, да, то вы можете спокойно доказать это на площадке и показать, что вы действительно имеете вид на жительство, либо второй паспорт. И вот, например, площадка Binance, она еще просит прислать выписку о том, что вы действительно проживаете по этому адресу, оплату, либо какой-то договор. За, там, например, оплату за электроэнергию и так далее. По другим площадкам, в принципе, достаточно паспорта либо документа. Куда обычно выводят? Мы сейчас скажем, тот кошелек, который обычно на централизованных площадках называется кастодиальный кошельке, от слова «кастодиан» это тот, кто предоставляет услугу хранения. И, соответственно, вот, вот эти кошельки, их-то и могут заблокировать, но в принципе-то и собираются блокировать в одностороннем порядке. Соответственно, криптовалюту нужно держать либо на кошельке, так называемой некастодиальной, да, у которой есть у вас есть контроль над криптовалютой и этим криптокошельком. И здесь много таких кошельков MetaMask, TrustWallet. Или Ledger, и Трезор, ну, то есть, вот эти э, флешки, так называемые, они у меня тоже такая флешка есть, вот конкретно, Ledger. То есть, можно там хранить крипту, и какие из возможностей у нас возникают? Это, конечно, децентрализованные площадки. Я думаю, что вы о них знаете. Вот эти децентрализованные площадки могут помочь решить эту проблему, то есть, туда перевести криптовалюту. Есть нюансы да, по децентрализованным площадкам о том, что там тоже нужно быть грамотным. Я уверена, что вам дают так, такие знания. То есть помните о том, что если будет потерян пароль, сид фраза и другие защитные механизмы, то восстановить такой кошелек уже просто будет невозможно, ну, в силу того, что это децентрализованная площадка. На децентрализованной площадке санкции не распространяются. Соответственно, используя некастадиальный кошелек, можно будет также купить, продать криптовалюту через обменники, то же самое BestChange, по крайней мере, популярные в России, и другие варианты. И давайте подведем итог всего что мной сказано прежде всего в той ситуации которую у нас сейчас есть конкретно для россии не стоит хранить криптовалюту на централизованных биржах на данном этапе здесь уже это понятно нужно ее либо вывести на некостодиальный кошелек либо на децентрализованную биржу и возможно вам уже об этом подсказывают лидеры и соответственно я думаю, что этим нужно будет воспользоваться. Проверьте, пожалуйста, если ваша площадка уже объявила о поддержке санкций, то какие условия вывода? Обязательно зайдите на эту площадку. Конечно, завести идеальный кошелек пользоваться P2P-платежами и вот следовать принципу DIOR, это подразумевается do you own research, то есть проведи, собственно, раз исследование. Ну, то есть другими словами, еще сам поизучай информацию, все, что связано с твоей площадкой, где, держат, где ты держишь эти, эту криптовалюту, криптовалюту, зайди на форумы и почитай всю информацию. В любом случае, чтобы не рисковать, все выше перечисленное лучше сделать. И если сейчас мы подведем итоги по российскому законодательству, пока здесь ничего существенного не изменилось, кроме как о том, что наконец-то Минфин и Центральный банк все-таки нашли какие-то точки соприкосновения. Запрет криптовалюты не планируется в Российской Федерации. Более того, законопроекты о майнинге, о цифровой валюте, это второй законопроект, внесение в разные законодательства, в том числе о налогах и так далее, то есть плюс майнинг, все это идет своим чередом и просто во времени непонятно, когда теперь это будет, но ну, в силу тех ситуаций, которые есть. Мы заметили, что если государству нужно быстро принять законы, государство его примет. Значит, для простых инвесторов моя рекомендация – просто бережно отнестись к своему цифровому имуществу, обязательно самим изучать все, что связано с цифровыми активами в плане безопасности, здесь даже, честно говоря, важнее. А вот все, что связано с законодательством, по крайней мере, России, тут не надо переживать. Всего того, что вы, я могу предположить, не расплачиваетесь криптовалютой, там, не поощряете терроризм, не поощряете, приходится так теперь говорить, не поощряете... Военные действия, так скажем, политические, постараюсь, постараюсь говорить э, так, чтобы ничьи чувства не задеть. Просто, просто помните о том, что э, если вдруг выяснится или кто-то э, узнает, что кто-то, что такой человек поощрил через криптовалюту противоборствующую сторону, то вот здесь, вот здесь может быть статья. Уже есть такие прецеденты. Статья именно по уголовному праву, в том числе измена. Так что будьте аккуратны тоже в этом случае. Во всех остальных случаях переживать не стоит, в том плане, что все нормально, и те же самые санкции, это все необходимые маневры, просто не нужно держать на тех площадках, где объявлены заморозка счетов. Катерина, жду вопросы. А, очень-очень все так вот прям вот сижу, сижу такая, знаешь, такая думаю, как хорошо, что ты сделал презентацию, потому что а, хочется потом еще раз все перечитать, я думаю, что очень важные вопросы, очень важный моменты. Ребят, если у вас есть вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чате, а я пока спрошу. А, а, Саш, скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, вот не знаю как, как юрист или как профессиональный инвестор, как ты думаешь, как у нас в ближайший вот год, будет развиваться крипторынок для Мы людей, можем... которые именно держат, а для людей, которые, знаешь, покупают криптоактивы, раскладывают именно в портфеле и держат. Вот как ты думаешь? В моем понимании всего того, что наше законодательство, вообще наша Россия занята немножко другими делами, не будем здесь говорить, да, uh -huh. вы понимаете, о чем идет речь, плюс Аксаков – это чиновник, который как раз связан с, с урегулированием криптовалют в России, он прям так и заявил, что не ждите легализации криптовалют еще ближе... То есть это еще будет не, не скоро. То есть им уже сейчас не до этого. Вот. Но если при... же, если же они в мирное время никак не могли да, соединить э, и сделать э, прозрачное все, что они хотят видеть и контролировать, то сейчас им, наверное, вот как бы... Хотя, почему-то, знаешь, почему-то мне казалось, что сейчас как раз есть очень много толчков для того, чтобы ускориться в этом вопросе. Как раз вот… Более того, они сами об этом говорят, что идет пособничество так называемому терроризму, спонсирование другой стороны в военном конфликте. Я очень осторожно говорю, пожалуйста, без каких-либо оценок. Соответственно, конечно, бы логично было быстрее это делать. Ну Здесь больше вы знаете, Катерин. Они успокоились, как я считаю, наше государство, чиновники успокоились на том, что они ввели закон о цифровых финансовых активах, а это, никак, никак это разные вещи, то есть это не криптовалюта, это токены. Токены, mm -hmm. да, конкретно токены, как ценные бумаги. Это когда, например, я хочу что-то токенизировать, выпустить mm -hmm. эти токены. Ну, правда, у нас пока нельзя токенизировать недвижимость, вот можно бизнес. Откровенно говоря, это все в зачатке находится, и все же это есть. Зачем это все сделали под цифровой рубль? Вот, а, это был мой следующий вопрос по поводу, по, по, по поводу твоего мнения про цифровой рубль. Хорошо, рассказывай да. дальше. Вот цифровой рубль, да, цифровой рубль и цифровой юань. Из-за того, что Россия находится сейчас в конфликте не только военном и экономическом, и подразумевается, что борьба еще идет на уровне цифровизации. То есть цифровой юань и цифровой рубль. Это сделано под дедоларизацию, так называемую, и сейчас активность, вы заметите, проходит всякие совещания, встречи, в том числе азиатского мира сегодня прошло, где Россия и страны азиатского, ну, то есть там Арабские Эмираты, Китай и, и так далее, все страны, в общем, вот этого восточного региона в том числе Израиль присутствовал, вот туда и направлена вся энергия, чтобы вот цифровой рубль, который тоже сделать платежным средством официальным, и вот, например, цифровой юань. То есть закупать цифровые Вот в общем мы будем с вами учить, ну кто в России, по крайней мере, китайский язык будем с вами учить. То есть ты как инвестор считаешь, что цифровой юань – это крутой актив, который надо брать. Надо брать, как не муж ты знаешь, Катерин, я пока не могу утверждать здесь. Я все-таки не профессиональный трейдер, я больше криптоюрист и инвестор, такой же, как и вы, да? И, соответственно, в моем понимании, здесь главное вот, чувствовать веяние, то есть к сторону цифрового рубля все идет. Центральный банк почему не разрешал криптовалюты, и вот они смогли через нашего Мишустрина ну, так скажем, да, нам так это красиво подают, конечно, договориться с... Минфин договорился с Центральным банком. Центральный банк был полностью против, а Минфин был более мяг... мягок. Не надо запрещать, давайте просто жестко урегулируем, но запрещать не надо. Нам, смотрите, нам переживать не стоит, вот прям вот переживать. Как мы видим, и в принципе, как... Юристы считают. Во-первых, скорее всего, будет… Ну, смотрите, вот давайте представим. Вот все, началась легализация. Все. Uh -huh. Закон о цифровой валюте. Все равно должен быть дан какой-то срок инвесторам, у которых эта криптовалюта есть. Этот срок, ну, например, полгода, где человек идет и просто декларирует эту криптовалюту. А вот если он уже этот срок установлен не сделал, то, скорее всего, там могут быть применены уже какие-то, скорее, ну, скажем так, административные рычаги. Ну, а вплоть до того, что не сможешь передать по наследству, например, не сможешь ее получить, вот эту судебную защиту, то, что сейчас уже есть. Ну, скорее, ну вот срок-то должен быть, так что было бы странно, если бы они приняли какое-то решение и сказали, а вот вы, те, кто держите криптовалюту, все, до свидания, вы не под защитой. Ну, такого не может быть. Ну, я, конечно, не отрицаю, сколько показывает практика. Все-таки наше государство, оно обычно что делает? Оно сначала жестко применяет вот эту законодательную базу, а потом только начинает уже на практике чуть-чуть смягчать. Тут, ой, мы вот тут вот э, немножко погорячились, вот тут мы что-то при, прикрутили, завинтили винтики, болтики. В нашем видении, вот как у юристов, просто сейчас, конечно, наращивайте цифровые активы. Это такой же инвестиционный инструмент, который необходимо иметь. Главное здесь... Здесь даже важнее, Катерина, вот люди, которые, всякие хакеры, мошенники и так далее. Вот здесь больше нужно иметь защиты и знаний, да, чем uh -huh. сейчас переживать за наше государство. Еще раз повторю, если только не идет спонсирование терроризму и а, противоборствующей стороны, тогда вот здесь все нормально. Если вдруг вот это, то вот это, тут уже уголовное, уголовное право вступает в силу. Вот это опасно. Uh -huh. Uh -huh. Скажи, пожалуйста, а вот uh, сейчас в последнее время в Казахстане идут сообщения из Казахстана о том, что они прям широко шагают навстречу uh, транзакциям цифровым, там сделали на уровне, именно они каким-то образом сочетают это все на банковской системе, да? То есть на, на официальной банковской системе они сделали первые транзакции с биткоином и так далее. Ты что-то вот смотрела, что у них там, как, как, как у них это получается, что они внедрили, что можно теперь делать в Казахстане? Здесь позволь мне тогда прям вот мне нужно все равно посмотреть, освежить все, что есть uh -huh. знания по Казахстану. Я сегодня готовилась больше по России. Uh -huh. Uh -huh. Просто каждый раз что-то меняется, и в том числе из-за санкции. И я могу сказать, а потом вести в заблуждение из-за того, что это уже не актуально. Но в целом, да, Казахстан еще в том году принял ряд мер по легализации криптовалюты и они быстрее шагают, чем Россия. Это правда. У нас опять-таки, у нас же тоже рассматривают через банки uh -huh. России. И возможно, вы знаете, знаешь, Катерина, у меня, у меня это лично мое мнение, uh -huh. не, чисто такое мнение, что Россия специально вот смотрит, как происходит у соседей Беларусь, ну, та же самая Украина, да, там легализация тоже вот теперь Казахстан, вот там у них посмотреть, как все это сработается взять, может быть, самое лучшее. Я, конечно, надеюсь. Но... Хитрый ход. Я, я тоже... Зачем я... вперед всех делать ошибки? Да? Мы сначала посмотрим, как вы покувыркаетесь на первых шагах. А ну, конечно. Сейчас... Ну, это, меня, это личное мое мнение, это неофициальное мнение. Ну, в принципе, почему бы и нет, да. Почему бы и нет, потому что ну, на самом деле это, наверное, очень сложно, то, что сейчас огромное количество людей, которые просто, как говорится, криптоэнтузиасты держат свои активы, пусть маленькие, пусть большие, но в большей степени это небольшие активы, и сейчас они все просто перебазируются на децентрализованные кошельки. Да, и сейчас вот это все ввести, заставить людей декларировать, заставить людей думать о какой-то защите, заставить людей показывать официально все транзакции друг другу. Это, мне кажется, на это уйдет немало времени. Это, это очень сложно. Потому ну, что каждый, каждый нормальный человек, <свят> не, и не только в России, абсолютно каждый нормальный человек, хочет каким-нибудь образом обойти лишние траты, лишние комиссии, лишние какие-то вот хлопоты, как можно больше на, на этом сделать как бы свою выгоду. Абсолютно ну все, все так, мне кажется, люди размышляют. Не, а да, это, же, это же, это же, это, это же, если все это декларировать, если все, это же будут, опять же, очень серьезные э, выплаты государству. Да, ну, налоги, конечно. Да, а это И как это... раз. Екатерин, я здесь сейчас никак уже юрист скажу, да, как инвестор, это очень важное замечание. Конечно, практика показывает, что люди зарабатывают в криптовалюте, выводят это, скажем так, обналичивают через другие инструменты, покупки недвижимости где-то, да, в других странах, там, где принимают. Здесь главное, знаете что? что если здесь такой нюанс, что если вдруг такой человек где-то будет замечен в каких-то аферах, мошенничестве и так далее, то эту всю цепочку все равно могут выследить и на ту же самую недвижимость, да, купленную, ага. соответственно, где декларации, на какие суммы денег ты купил, и так далее. Здесь вот такой момент, да, либо совсем выезжать, уезжать и распрощаться с гражданством Российской Федерации, это уже другой вопрос, да, что мы, в принципе, сейчас наблюдаем по, по нюансам мобилизации uh -huh. и не по... Если человек не собирается никуда уезжать, и Россия – это его дом, то, конечно, просто быть аккуратными. Аккуратными, и если уж и переводить какие-то другие активы в ту же самую российскую, в, в, в, в русский, в смысле, в российский рубль, то опять это нужно делать очень-очень аккуратно и незаметно. Ну, опять еще, как не юрист говорю, да, uh -huh. как просто человек. Как юрист, в моем понимании, если серьезная сумма денег вложена в криптоактивы, то, конечно, нужно нанимать в том числе юристов международного формата. Это моя рекомендация. Uh -huh. А, и, и чтобы те юристы, это крипто юристы должны быть, если нужно таких юристов, у меня такие юристы есть у нас, или либо если нужны иностранные юристы, это тоже все, можно спокойно, обратившись ко мне, найти. То uh -huh. есть я рекомендую, Екатерин, просто дам тебе эти контакты, этих людей. Да, это нужно будет платить им, конечно, за консультацию. Uh -huh. Но сам факт того, что вы хотя бы будете знать, что если вы выезжаете в другую э, э, страну, какие там будут права и обязанности, как там вообще-то все выводится, и опять-таки не нужно ли будет там заплатить тоже налоги и легализоваться. Но всего того, что еще такая ситуация у нас в мире, есть дружественные, недружественные страны, и с российским паспортом могут mm -hmm. возникнуть нюансы. Есть страны, так называемые дружественные. Соответственно, там тоже нужно смотреть, а нужно ли подтверждать опять происхождение денег. Услышите меня. То есть uh -huh. есть страны, где происхождение. Вот, например, Северный Кипр. Uh -huh. Там происхождение денег пока не требуется. Но мы помним опыт Кипра, когда заблокировали счета. Помните, uh -huh. в 2008 или каких-то там годах, в 2010-х, заблокировали счета, и в итоге. В общем, тоже докажите, люди... докажите происхождение денег, тогда заберете, да? Да, У -у -у. да, вот понимаете, здесь вот не, не знаешь, как, когда это может выстрельнуть. Соответственно, если вы можете подложить бумажки о происхождении денег и себя обезопасить, вот это будет, наверное, самый наилучший вариант. Ну, если у вас бизнесы, да, вы в бизнесе, я предполагаю, что большинство нет своих бизнесов, как инвесторы. Uh -huh. Но это для тех, у кого серьезная сумма денег в криптоиндустрии. Ну, если у вас там до 600 тысяч рублей, вот эквивалентно, вот сейчас, как понимается, есть квалифицированный инвестор, есть неквалифицированный инвестор. Это вот на фондах, да, вот на этих биржах. Если человек не кофициальный инвестор, он подразумевается до 600 тысяч рублей. Окей, как бы вопросов нет. А если уже выше суммы денег в криптоиндустрии, то уже подразумевается, что вы должны быть квалифицированным инвестором. И это хотят тоже ввести. Да, да, к да, или да. К сожалению, тут я, Катерина, не могу сказать, как здесь лучше. Может быть, не то, что к радости, к сожалению, действительно. если Я-то знаю, что ты уже давно в криптоиндустрии, да, и ты можешь рекомендовать уже на опыте. А большинство людей могут попадать действительно к мошенникам и не понимать, куда они деньги переводят. И могут переводить и миллионы, и два, и три, и, в общем-то, и уже все, безвозвратно. Ну, то есть постоянно возникают вот в, крип... в юридических сообществах вот эти все дела. То есть люди обращаются за защитой, куда-то пришли какой-то обменник в Москва-Сити, им наобещали, потом, в общем, денег куда-то увели, а крипты-то и нет. Или перевели какой-то. Или перевели какую-то криптовалюту, вообще не биткоин, а вообще какую-то скамную монету. Ну, вот как-то так. А люди в этом не очень разбираются. Хорошо. Я думаю, что сейчас это очень актуальная такая тема, про которую ты сейчас именно говоришь, потому что сейчас же банковская система вот она вот какая-то вот такая-такая, вот, и я знаю, что много людей, которые связаны именно с большим бизнесом, у них большие активы, они рассматривают э, как хранение своих денег в криптоактивах более надежный вариант. Я знаю, что прям большими суммами держат. Хотя есть люди до сих пор, которые безумно боятся криптовалюты, не верят в нее и никогда в жизни не рубля в криптовалюту не положу, потому что это рискованно и она в пух может однажды в ноль превратиться. Есть до сих пор и такая категория людей. Но есть, которые все-таки понимают, что это будет развиваться и хранить лучше не в банке на счетах, а лучше в криптоактивах. И реально загоняют туда довольно серьезно суммы поэтому вот то что ты сейчас говоришь это, конечно вот очень очень важно для таких людей и я думаю послушают запись нашего сегодняшнего марафона нашей встречи и вот. я добавлю здесь вот, чтобы было понимание конечно наше российское законодательство это не поощряет и это даже ну, действительно запрещено юридические лица не могут расплачиваться криптовалютой но ты права если мы говорим, берем практику то практика показывает о том, что действительно предприниматели обращаются к людям, которые могут легально заключить договор. Этот договор должен быть, то есть там должна быть АКВД определенные, uh -huh. и что якобы оказываются друг другу услуги. Ну, то есть действительно один другому переводит сумму денег, оказали услуги, подписали акт приемки передачи, а дальше деньги на самом деле выводятся в крипту. Uh -huh. И то есть и, и вот те, кто оказывает эти услуги, получается, что берут процент за это. Ну, то У -у -у. есть это тоже распространено, и нашему государству вот здесь, наверное, сложно. Если сами предприниматели об этом не, не расскажут, то здесь действительно тоже сложно это все не поймаю, ну, то есть это по вот таким вот схемам. В любом случае, как юрист, я вам не рекомендую делать противозаконы никакие действия. Помните, пожалуйста, что в, люб в любом случае следы цифровые остаются. И это даже доказ... децентрализованные платформы, да? Можно, если засильно постараться, можно все отследить. Ну, во-первых, можно и отследить. Во-вторых, если уж надо, прийти, придут люди в масках на, на дом и просто популярно объяснят чтобы выдали номер кошелька, открыли сами пальчиками своими, открыли ситфразу сит и сами, сами все выдали. Это я всякие совсем какие-то страшные вещи рассказываю, просто помните, что это не шутки, тем более в такую кризисную ситуацию. Ни в коем случае никого не пугаю, просто это уже есть. И юристы, тем более юристы работают по уголовным делам, предупреждают, пожалуйста, только в мирных целях. Uh -huh, uh -huh. Благодарю тогда. Спасибо, спасибо большое, Саша, Ну вот пока мы с тобой говорили в чате вопросы не, не написали, ребята, потому что, наверное, просто слушают, а вот смотри, как повлияет на Форекс, если страны перейдут на крипто-доллар, крипто-рубль, криптофунт? Вот здесь я не эксперт, благодарю вас за вопрос, я здесь просто не эксперт в области Форекса, не могу вам здесь ответить. Вот тут не моя, не моя ипажа. знаете, мне кажется, что если у нас э, внедрится как и криптоюань, так и крипторубль, это не значит, что э, бумажная э, фиатная часть, она исчезнет. Просто будут, наверное, разные сферы деятельности, где будет работать криптоюань и, и крипторубль, а где будут работать э, рубли. Вот. Но для Форекса, мне кажется, это... Вообще никаким образом не должны, как, они, они, они в любом случае есть и, и они в любом случае будут никак выглядеть как децентрализованная цифровая монета. Они будут подкреплены, тот же крипторубль, он подкреплен каким-то реальным рублем, допустим, да, крипто ну, Поэтому для форекса какая разница? Мне кажется, абсолютно никак. Мы посмотрим. В любом случае, вот туда ближе к делу нам будет более понятно. Сегодня была задача, вот Екатерина пригласила меня как юриста. Моя задача вам сегодня была показать со стороны именно российского законодательства, со стороны других стран, вот тем более Европейского союза. Это нужно отдельно просто проводить встречу. Если коротко по России... Вот сегодня презентацию я сейчас к Екатерине вышлю, чтобы uh -huh. она не была. Это вам просто подсказка и чтобы вы понимали, что судебные дела идут. Uh -huh. Я вам предоставила именно гражданско-правового характера, но ну, уголовные я не буду выстав... присылать. Я думаю, что здесь все осознанные люди понимают, что уголовные, они все связаны с отмыванием денег, спонсируют терроризма и спонсирование любых фондов, ну и в общем противоборствующей страны. то есть здесь, я думаю, не надо никому объяснять, что я имею в виду. А вот, да. вот все, что я сказала, вот это уже да, это очень серьезно все остальное ну, и, это... я думаю, что наше сообщество это люди мирные, добрые у всех большие планы финансовые такие вот красивые, светлые Жить, заниматься благотворительностью, растить, воспитывать детей, быть, как говорится, самому счастливым и довольным. Поэтому мы все это теперь будем знать, обучать людей, которые к нам обращаются с одной стороны, с другой стороны разубеждать в их пугалках, потому что многие, я говорю, они сжаты в своих мыслях в сторону криптовалюты, как раз с всякими пугалками. Поэтому главное, что мы знаем, что это, и как с этим жить, и как с этим работать. Саша, спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно тебя сегодня увидеть, услышать. Я думаю, что мы будем общаться. Вот. И всем, ребят, спасибо. Я в ближайшее время запись выложу в нашем чате. Вот, Саш, ну а мы с тобой еще потом пообщаемся. Благодарю вас. Спасибо вам большое за ваше внимание. Хорошего вам дня. До свидания. Спасибо. Пока-пока.